Здравствуйте! в орхидеях начинающие цветоводы говорят, что это нежное растение, за которым надо очень сильно ухаживать. Я немножко хочу опровергнуть эту мысль. Вот у меня есть камбрия которую я месяц назад купила по очень большой оценке но когда принесла домой оказалось что она вообще практически без корней все было испорчено вот такие вот остатки корешков мертвых но не гнилых вот И единственное что вселяло в меня надежду это был вот этот ростик на камбрии. Вот он, один ростик, у которого образовывались корешки. Вот здесь вот. образовывались корешки потихонечку. И я надеялась, что благодаря этим корешка моя камбрика выживет. И вот прошел месяц. Я не скажу, что камбрия стала красавицей. Нет. Не стоит так ждать таких перемен от растения совершенно без корней. Но за этот месяц орхидея камбрия выпустила один, второй Вот здесь третий. Вот здесь ростик. Вот его видно немножко. Зелененькая. Вот здесь четвертый махонький ростик. И, И... вот здесь еще один ростик. Ростики довольно-таки маленькие, но на первых выпущенных ростиках вот на этом вот ростике уже начинают расти крохотные всего около миллиметра корешки. Вот теперь я уже точно знаю что орхидея очень выносливое растение и практически без полива, потому что нечем питаться, корешков нет, а только благодаря туманному опылению, расшению, вернее, вот, выжила и растит корешки. До свидания. Удачи вам в выращивании орхидеи.